всем привет сегодня покажу вам еще одно незапланированное блюдо сейчас вы узнаете почему незапланированное потому что я купил не то мясо это по идее должен быть флэнк стейк но я был без очков и я купил верхний подбидерок. Ну, раз я его купил, не выбрасывать же теперь. И из него я приготовлю тоже прекрасное, замечательное, очень знакомое в Германии блюдо. У меня телятина, но лучше покупать говядину, потому что она толще. Мясо будем варить, и она, естественно, уменьшится в размерах. Срезать мы ничего не будем. Мы оставим все так, как есть. Варить подбидерок я буду как обыкновенный бульон. Отправляю в кастрюлю, заливаю кипятком. И без ничего поварю буквально 15 минут. Так, 15 минут истекли. Отправляю мясо в сито. Промываю его. Возвращаю мясо в чистую кастрюлю. Добавляю 2 лавровых листа. У меня маленькие, поэтому 4. 2 гвоздики. 5 горошин черного перца. Из десяток можжевеловых ягод. Ягоды я предварительно раздавлю, чтобы они лучше раскрылись. Добавляю кипяток чайную ложку соли без горки добавлю еще немного воды так как это мало отправляю вариться на плиту доведу до кипения убавлю температуру и буду готовить примерно полчаса за эти полчаса я буду снимать образовавшуюся пенку позже я добавлю овощи здесь у меня обрезки от сельдерея лука петрушки и моркови все овощные обрезки помыты тщательно к мясу я подам брокколи которую разберу на небольшие соцветия Кальраби, порежу на брусочки, морковь, у нас в продаже уже появилась молодая морковь, я ее почистил, обрезал, чтобы она была вся одинаковая, и вот в этом месте обязательно нужно будет удалить грязь просто у меня сегодня есть время я могу вам все это показать вы можете конечно сделать намного проще взять морковь почистить и без всего вот этого затем моркови я придам форму вот таким вот ножом Небольшой отросток ботвы я оставлю, так будет смотреться красиво на тарелке. Обрезки вот эти не выбрасываем, их можно добавить либо в суп, либо в картофельное пюре, да много куда можно добавить. И к этому блюду очень хорошо подойдет сельдерей. Кожуру я очистил, она пойдет в бульон, а сам овощ я могу вот так вот, ну азеткой наделать вот таких вот полусфер. Так, ну сельдерея будет достаточно. После овощей занимаюсь картофелем. Небольшие клубни картофеля я почистил, разрезал пополам. Ну и теперь им придам вот такую вот форму. Я этому показываю, как это происходит на кухнях ресторана, в которых я, к счастью, не работаю. Это может быть в начале поварского пути интересно, а потом не совсем. Такая работа в основном для учеников. Из всех вот этих обрезков я сделаю картофельное пюре с добавлением моркови. На кухне мало что выбрасывается, на кухне в основном все перерабатывается. Сам я таким занимаюсь один раз в пять лет, не чаще да как вы заметили я все делал на одной доске ну, потому что я овощи и картофель сейчас буду отваривать только поэтому вода уже кипит и я начинаю бланшировать овощи полтора литра воды я добавляю две столовые ложки соли вода должна быть хорошо посолена тщательно перемешиваю чтобы вся соль растворилась и первым я отправляю готовиться сельдерей, потому что сельдерей, он быстро теряет цвет, если он на свежем воздухе, так как я его не обрабатывал ни кислотой и не заливал водой. Но время приготовления сельдерея и кальраби одинаковое, ну почти одинаковое, поэтому я их отправляю готовиться одновременно, можно даже прикрыть крышкой. Отдельно я подготовил чашку с холодной водой, и у меня в морозильнике есть лед. Его я буду использовать для охлаждения овощей, после того, как они приготовятся. Так, на дальнем плане полчаса прошло, и я к мясу добавляю овощи, точнее обрезки. Если вы будете готовить с говядиной, то говядина дольше готовится. В принципе, эти овощи можно добавить и через час. Бульон я уже попробовал, и можно добавить еще смело немного соли. Пробую овощи на готовность, еще минутку. Чашку с водой отправляю лед и готовые овощи охлаждаю. Этим самым я прерываю процесс варки, чтобы они у меня не стали мягкими. Ну теперь варю морковь. Морковь покипела у меня буквально пять минут, и я сюда же отправляю брокколи, чтобы они приготовились одновременно. Ну так просто быстрее. Если вы, конечно, не уверены, то сначала приготовьте морковь, а потом отдельно уже приготовьте брокколи. Так, ну и овощи готовы. Отправляю их в чашку с холодной водой. И в этой же воде я отварю картофель ну так чтобы он сохранил форму и не распался поэтому время от времени обязательно проверяйте ножом картофель у меня уже готов он проварен чуть чуть больше чем аль денте. я его охлаждать не буду отправлю сразу в кастрюльку со сливочным маслом потому что он у меня дойдет и так точнее ему уже не нужно доходить ну а вы провариваете картофель так как любите вы и потом охлаждайте в холодной воде в картофель добавлю немного мускатного ореха И в овощи тоже растоплю немного сливочного масла и добавлю к овощам растопленным маслом поливаем овощи ну и тщательно перемешиваем все овощи у меня готовы я их могу как убрать в холодильник и перед каждым обедом брать столько сколько я съем подогрел съел все это очень удобно эту воду пропущу я через сито и сразу же не отходя от кассы сварю пюре Используем одну и ту же воду, чтобы нам по сто раз ее не кипятить. Картофель с морковью готовы. Воду я слил. Добавляем немного сливочного масла. Натираем немного мускатного ореха. И при помощи толкушки измельчаем. Ну, измельчаем не полностью в пюре, а чтобы все-таки какие-то кусочки моркови и картофеля присутствовали. Добавляем немного молока и все тщательно перемешиваем. Вот и все картофельное морковное пюре готово мясо готово отправляю его в чашку и процеживаю бульон через бумажное полотенце пока бульон процеживается я занимаюсь мясом так ну вот мясо еще теплый и вот теперь я срезаю все жилки и весь жир который я не хочу чтобы присутствовал на моем мясе теперь нам нужно определить как проходят волокна ну вот если вот мы вот так немного мяса расширим то видно будет что волокна у нас вот до этой части идут именно вот так а вот с этой части они уже идут вот так поэтому я эту часть разрезаю пополам и нарезаю мясо против волокон то есть я волокна перерезаю я понимаю что у меня кусочек мяса маленький сам по себе но тем не менее так будет вкуснее я порежу полностью все мясо на порции так ну вот здесь вот вы видите что волокна проходят именно вот так поэтому здесь в этом случае точно также волокна перерезаем порционное мясо пока заливаю бульоном который уже процедился и готовлю соус в кастрюльку я добавил небольшую луковицу и 50 грамм сливочного масла лук я немного от пассирую без придания ему цвета добавлю 50 грамм муки и слегка обжарю, добавлю 200 миллилитров сливок и добавлю 400 миллилитров нашего бульона немного убавлю огонь и дам соусу покипеть, а я в это время почищу хрен, в прямом смысле этого слова ну и натру его на терке Старайтесь голову держать немного подальше от терки, так как хрен он въедрен. Так, ну этого будет достаточно. Соус прокипел, вкус муки выварился. Добавляю немного лимонного сока. Соль я уже добавил. Далее я соус пропускаю через сито, так как я не хочу, чтобы у меня присутствовал в нем лук. Если вас лук не смущает, вы можете просто соус пробить погружным блендером и оставить лук там же. И в соус добавляю свеже натертый хрен. Дам еще одну минутку покипеть и делаю подачу. Так, ну супруга пожилого с нормальным картофелем. Ну и соуса. Скажу вам сразу, что такого соуса много не бывает. Пойду ее кормить. Ну и оформлю еще одну тарелку для меня. Я буду есть с картофельным пюре. ложки смачиваю в теплой воде и формирую картофель вот таким вот образом это несложно в ресторанах наверняка такие порции намного меньше но я же не в ресторане я же дома ну а мясо у меня остается в бульоне когда я проголодаюсь я смогу его всегда подогреть и съесть Да, касаемо этой части мяса ее можно купить либо в специализированных магазинах либо заказывать специального мясника мой обед готов буду надеяться что не разочаровал если видео понравилось не понравилось и желательно конечно знать если не понравилось то что именно не понравилось чтобы я мог реагировать чтобы я мог предпринять какие-то действия. Дизлайк без комментария не сделает мою последующую работу лучше. Имейте это в виду. Хорошего вам дня.